всем привет дорогие друзья хочу поделиться проектом супер который работает уже более 10 лет по всему миру я недавно выводил средства супер копилочки покажу вам историю операции что я действительно запрашивал на вывод денежки сейчас я вам покажу так, как вы видите, я запрашивал 27 февраля вывод 10 долларов 50 центов на платежную систему NixMoney. Перейду в свою платежную систему NixMoney. Вот, как вы видите, 27 февраля 14:52 я получил выплату в размере 10 долларов 50 центов. Суперкопилка Ванёк. Как видите, проект платит. Выплата пришла в течение 24 часов. Выплаты приходят в течение 24 часов. Если вы будете впервые, то вам может позвонить Суперкопилка. Ну, и спросить, например, там... На какую систему вы водите, сколько вы будете? Название там любой программы, удостовериться, что это именно вы. Ничего, это в первые несколько раз, потом уже выплаты приходят автоматом. И всегда они приходят в течение 24 часов. Покажу вам свой личный кабинет. А, для начала, при регистрации вам дают бонус на... Новичка, это 10 долларов. На них вы создаете программу. В графике выплат вы заходите в график выплат. И создаете программу на первую неделю. Самая, которая будет доступна у вас. Первая неделя. Вот, на первую неделю и у вас будут отображаться столбики, как и у меня. Покажу вам, как, как создать. Вот, например, у меня доступная 17 недель в Брижне. Вы указываете ваше любое название. Любое название. Вписываете вашу сумму. Например, 200 10 долларов. Да? И вы через одну неделю уже получите 11 долларов. Как видите. И нажимаете добавить. И вклад отобразится в графике выплат. Вот такими столбач, столбами, как и у меня. Если вы будете заходить только на бонусные средства 10 долларов, то вы инвестируете каждую, ну, каждую неделю 10 долларов на первую неделю. С выплатой через, через неделю. 10 вы инвестировали, через неделю получили уже 11. 1 доллар вы можете вывести, а 10 уже дальше в оборот пускать. И если вы хотите еще получить бонус еще 10 долларов, то вам в течение трех недель нужно внести минимум на 20 долларов и создать на все эти деньги программы. И вы получаете еще 10 долларов бонусов. В общем у вас уже 40 долларов. На 40 долларов вы можете создать программу на первой неделе с вкладом 10 долларов, на второй с вкладом 20 долларов с выплатой через две недели 22 доллара, и на третьей вы создаете на оставшиеся 10 долларов 11 долларов. Потом неделя проходит, программа смещается на вторую неделю, вы добав добавляете на вторую неделю до 20 долларов программу высотой. И уже у вас со следующей неделе считается уже как пассивный, ну, пассивный доход уже будет. 2 доллара в неделю и 8 долларов в месяц. Если вы без вложения будете, то 1 доллар в неделю и 4 доллара в месяц. Думаю, я вам все ясно рассказал. Это мой, это мой график выплат. Как видите, у меня вот Каждую неделю по 80 долларов выплата. Как видите. Тут немного меньше. У меня я тут, да, немного. Ну вот. Показывается. У меня по 47 неделю. Сейчас отобразится вес. Я тут немного тоже вот. 80. Немного вот поднимал. 82, 80. Ну вот постепенно буду немного поднимать графику выплат но ну, свои свои вносы есть тут друзья партнерочка если приглашаете друзей там знакомых они тоже регистрируются пополняют тоже минимум на 20 долларов если вы таких тро троих пригласите и они тоже пополнятся созда создадут на эти деньги программы он засчитывается при трех человек активированных вы получите бонус 15 долларов на свой основной счет это за каждого по 5 долларов в общем 15 долларов за троих плюс сейчас в суперкопилке есть акция партнеров которые вы можете выиграть денежный бонус призы до 200 долларов, первое место 200 долларов, потом там 180 15 место это 30 долларов если вы даже пригласили одного человека и он тоже пополнился, создал программы, то вы уже получаете 10, 10 долларов гарантированно если вы больше людей пригласите, вы войдете в всемирную таблицу призеров, то вы получите выигрыш соответственно больше. Могу показать примеры. Сейчас я зайду в группу, в группу покажу вам. Так, сейчас, секундочку. Так, вот, суперпартнеры, вот, как видите, сейчас вот претендентов уже 12, как видите, на главные призы, покажу вам сейчас, рейтинг, доступный сейчас на этой неделе, так, ну, тут условия, как вы видите, показывают. Играйте, становитесь супер и получайте призы до 200 тет. В главе 15 призовых мест с общим бюджетом 1400 тет. И гарантированные призы 10 тет. Каждому из победителей будет присвоен сертификат лучшего партнера месяца. Денежные главные призы на счет предоплаты. Игла за приглашение новых, новых. Общий бюджет 1400 Первое место это 200 тет. Второе место это 180, третье 160, четвертое 140, пятая 120, шестое 100Т, седьмое 90, восьмое 80Т, девятое это 70Т, десятое это 60Т получаете, одиннадцатое место это 50Т, двенадцатое место 45Т, двенадцатое место 40Т, четвернадцатое место 35, и пятнадцатое место это 30Т. Плюс гарантированно получаете приз 10 лет, если вы не вошли в призовые места. Игра действует на постоянной основе. Действует она период, период, это 4 недели. Покажу вам рейтинг в данный момент, как вы видите. Первые 15 призовых мест, вот как видите, уже люди вот... Первое место. Вот 4-4 человека пригласил. Чем больше вы людей приглашаете, тем больше шансов вам занять призовые, призовые места. Вот, смотрите. Даже одного пригласить. Вот, уже 12 призовых мест заняли. уже. Еще осталось три призовых места. До 15 -го. Плюс еще две недели есть. Чтобы занять еще выше свои призовые места. Так что, вот такое, друзья. Покажу вам. Главный кабинет. Что в нем имеется. Плюс, каждую, плюс если вы выводите, например, средства, плюс, если... Ну, от 10 тет на свой платежную, ну, платежный кошелек. И ну, рекламируйте проект, ну, размещая отзывы там, в разных социальных сетях. Ну, в сетях например, Facebook, там, ВКонтакте, там, YouTube, там, TikTok. За каждый размещенный ну, отзыв можно раз в две недели делать. С выплатой, главное, по 10 долларов. и Вы можете получать тоже бонус. В зависимости, какой бонус ну, к, от отзыва зависит. Если он хороший, там, то, соответственно, вознаграждение больше. Если он там ни о чем, то, конечно, вознаграждение будет меньше. За каждого вашего партнера вы получаете, если он инвестирует, 10% от его вклада. вот Например, он 100$ долларов инвестировал. Вы получили 10% от его взноса. Это 10 долларов. Например, ну, предлагаю лучше со 100 долларов начинать, соответственно и больше вы заработаете. Плюс сейчас идет акция от Суперкопилочки, есть промокоды до 14 недели с повышенной доходностью. Можно хорошо стартануть. Действует 30 дней. С 1 марта вот по 31. Это мои активные программы. Как вы видите. Тут указывается сколько я внес. Сумма выплата И когда она ожидается. Вот у меня через одну неделю. Следующая выплата. В понедельник. Дата и время. Архивы. Это архивные программы. Это которые... Уже закончились по сроку действия. Отпуск. Это программы, которые ушли в отпуск при недостижении кармы 100%. Это ваш основной счет, как вы видите. Отсюда вы можете выводить на платежную систему. Есть Nix money есть Perfect money и Тетакоин биржа. Предоплата, это те средства используются для создания ваших программ. промо это промокод, который действует 17 неделе. Он э, дает повышенную доходность на создание программ. Выплата неделя – это сколько у вас ожидается выплаты на текущей неделе. Сумма взноса ваших программ. И сколько ожидается по всем программам. Экспорт данных это с помощью калькулятора можно рассчитать э, ваши ну, доходы, взносы по текущим программам. Следующая адаптация пройдет 19 марта. Капитал по всем программам 316.04. С возьми вклад у меня вот в течение двух недель составил 162 доллара 48 центов остается 160 долларов еще две недели идет мой текущий ролл в данный момент индекс помощи это сколько ты помог проекту вот я на вот, например нажму на индекс взаимопомощи и покажу вам Ну вот, индекс взаимопомощи, срок расчета, выплаты, минус, взносы показывают, количество периодов, индекс взаимопомощи указывает, как видите, вознаграждение, факта времени, вот, тут можно детально ознакомиться. Вот, это мой капитал в данный момент по всем моим программам. И сумма помощи за 12 периодов, это 18 долларов 25 центов. Индекс взаимопомощи мой 0.08.63. Тут показывается за период, сколько я вот, какие у меня были выплаты, как говорится, и взносы. Видите, выплаты, 279, взносы 52. Помощь, как показывают сколько я, вот, 4 9 я оказывал. Сначала я оказывал помощь, потом мне уже оказывали, как говорится, помощь. Идем назад. Ну и карма. Карма, вот, у меня... 50-38. В течение 4 недель у вас должна быть карма 100%. Каждую неделю вы делаете карму по 25% еженедельно. Чтобы у вас были выплаты, у вас карма обязательно должна в течение 4 недель должна быть 100% по часу дня по московскому времени. Воскресенье. Ничего сложного, друзья, нету. Проект очень надежный, все зарабатывают, приумножают свои средства. Приумножайте только те средства, которые вам не понадобятся в ближайшее время. Не держите под подушкой, а лучше вносите в суперкопилочку, инвестируйте и зарабатывайте. Приглашайте своих друзей, знакомых, родственников и зарабатывайте над тем. И участвую в розыгрыше суперкопилочки. суперкопилочке. Чем больше вы, друзья, пригласите, тем больше вы выиграете. Если будете участвовать. Но обязательно перед участием нужно заполнить заявочку на участие в суперпартнерах. Как заявочку вас вашу примет, вы уже будете в табличке, вы уже даете ссылочку вашим друзьям, знакомым коллегам. Они регистрируются, пополняются, создают программы, и вы уже будете участвовать в этом розыгрыше. Всем удачных инвестиций, всем удачи, друзья, пока!